Намасте, дорогие мои, здесь читаю карту с любовью для тебя. Тема сегодняшнего общего расклада это намерение и действия по отношению к вам загадного человека. Выбирайте один из четырех вариантов. Первое, второе, третье и четвертое. Здравствуйте, кто у нас загадал первый вариант? Ну, давайте посмотрим, значит, намерение и действия в вашу сторону. Здесь я бы сказала больше о том, что... Здесь я не исключаю, что у человека могут быть определенные связи. Возможно, определенные люди, которые ну, не чтобы принадлежали ему, а с кем он, соответственно, с этим человеком взаимодействует. То есть у человека, возможно, здесь есть брак, здесь есть семья. Поэтому я не могу сказать, что если здесь... Ладно, давайте брак-семья. А, тут и больше, я бы сказала, для брачных людей. То есть в брак в семью человек, да... Если у человека есть семья и брак, человек будет направлять все силы туда, всю реализацию туда, все туда. И если у человека присутствует в данный момент семья, и если вы третья сторона, либо та сторона, которая в принципе просто общается, его немного узнает. Вот это я бы хотела очень конкретно сказать, потому что по действиям я особо действий не вижу. Я вижу действия, что здесь возможно определенные задумки по поводу семьи у человека здесь. Здесь присутствуют поэтому если вы какая-то третья сторона то человек в принципе может с вами общаться да может как-то с вами взаимодействовать я не исключаю на что-то предпринимать какие-то определенные конкретные действия для того чтобы вас как-то что-то я вот вот дико не я не вижу таких определенных действий к вам но некоторого разговора у некоторого разговора здесь я не исключаю. То есть некоторые общения по флиртушке, возможно, какие-то, возможно, какое-то общение с кем-то. Я, правда, не исключаю, но больше все у нас направлено на то, что происходит в семье человека, что происходит с его родными. Вот. Поэтому здесь у человека что-то немного выходит из какого-то некоторого плана возможно не все идет то, то как ему нравится то как ему надо возможно что-то надо решить скорее что-то кого-то какой человек какой-то человек это я уже про тех кто вместе кто вместе и тут возможно определенные планы на то чтобы что-то либо прояснить в отношениях либо что-то как-то с вами наладить возможно некоторое общение некоторую связь возможно как-то вас хочется понять некоторым здесь людям а некоторые мужчины здесь бесится, почему-то вас не понимают ну то есть не понимают от этого немного раздражаются бесится и тому подобное вот ну и не исключаю, что здесь возможно какие-то нервотрепки из-за денежно-финансовых отношений. также. Но это вот чисто вот, знаешь, это как в семье. Если здесь женатые семьи и тому подобное, то здесь возможно определенно с кем-то общение, но больше жизненных сил и энергии здесь направлено на то, с кем человек происходит в данный момент, с кем человек живет, с кем он существует. Этот вариант больше подходит таким людям. Здесь есть раздражение мужчину факторы, которые бы он хотел бы как-то убрать. Возможно, также не исключаю какие-то ваши страхи, заблуждения, если вы, соответственно, дама, прям при нем жена и тому подобное. Потому что человек это видит, что вам страшно, что он как-то не по себе, что, возможно, как-то зажимаетесь. И финансовая сфера, это очень важно, по крайней мере, для всех тут интересных людей, Поэтому вот здесь я бы сказала больше какие-то, возможно, переживания за кого-то из семьи. Здесь также могут идти, то есть здесь у нас страшный суд и... И королева Пентаклей. Продолжаем, значит, у нас по рыцарю и по королеве Пентаклей, возможно, человека, возможно, также вас, я не исключаю, что может немного беспокоить женщина рядом либо женщина семьи. То есть какие-то другие родственники, личности тут то тоже могут как-то беспокоить вашу, ваши некоторые отношения и некоторую пару. Поэтому я бы тоже сказала бы здесь такое. Но здесь чисто какое-то некоторое движение, некоторые задумки будут основаны на людях, которые рядом, на людях, которые... Ну, здесь больше человек, конечно же, и рассуждать будет. Вот. На благополучие. Здесь хочется человеку очень сильно большого благополучия с тем человеком, с кем он пребывает в отношениях, либо с кем он живет, либо с кем существует. Поэтому, дорогие мои, если он существует с вами, то, соответственно, благополучие денежного, финансового успеха человек очень бы хотелось соответственно. Возможно, даже у вас. Тоже могла бы сказать. То есть если у женщины здесь могут быть определенные страхи, сомнения, то здесь человек бы хотел бы это все убрать и как-то все починить, настроить. Но а, каким-то другим девушкам я, простите, я особо таких движений не вижу. То есть здесь возможно какое-то некоторое общение по взаимному согласию, по каким-то определенным делам, по... А... Ну, не по знакомству, а по услугам, по работе, по, по общению, по, по коллективу. Возможно, определенное движение именно общение. Поэтому, если вы только присматриваетесь к человеку, я могу сказать, что здесь как вариант такой возможно, что человек только он с вами может общаться. Двигаться Возможно как-то приветственно отвечать Сказать спасибо, до свидания Но при этом каких-то таких движений Лютых в вашу сторону Я не наблюдаю по пятерочке пентаклей Поэтому Да, тут я уточняла по десятке мечей по четверке пентаклей нет особо движений Каких-то нет у этого человека Поэтому я бы сказала Какой-то вот такой у первого варианта Момент поэтому Спасибо вам, что вы загадали расклад Давайте посмотрим другой вариант Здравствуйте, кто у нас выбрал второй вариант? Давайте смотреть. Намерения и действия. Дорогие мои, здесь бы я бы хотела добавить и сказать, что намерения и действия, если вы с этим человеком общаетесь, то здесь, возможно, определенный есть конфликт, либо есть разные вкусы, разные взгляды на жизнь, на то, как проживают люди, ну... Есть какие-то такие разрозненные точки зрения, где люди достаточно смотрят на все по-разному. Возможно, сейчас определенный период такой между вами, возможно, также что здесь отношений уже и нету, но ну, просто будет там интересно как-то действие не действие. То есть вот здесь возможно как-то интересно мне. Вот здесь может очень сильно проиграться, но и может проиграться также, что вы в сложных отношениях либо непонятных, либо где непонятно, что происходит. Сложности, непонятки и неопределенности. Поэтому вот давайте смотрим намерения. Здесь повешены девятка чаши, восьмерка мечей. Дорогие мои, здесь я бы сказала, что человек человек. Человек, человек, человек. Намерениях. Возможно, кто-то рассматривает определенные виды действий для самого себя. Возможно, кто-то что-то уже сделал для самого себя и уже, в принципе, доволен этим. Может, покупка, может, с квартирами связано, может, еще с чем-то. Я не исключаю. Здесь у нас десятка пентаклей, то есть чему-то человек здесь рад однозначно. По девятке чаш. Я бы сказала, но... Здесь э, человек немного в каком-то затруднительном положении. Э, немножко новое для него это положение и немного затруднительное, где он сейчас рассматривает какие-то варианты для себя развития событий. Вот. Но так-то в принципе жизнью своей доволен. То есть, смотрите, здесь довольный мужчина, довольная женщина, даже не исключаю, которая вот нравится то, что происходит, но есть какие-то, да, которые, вещи, которые происходят с этим человеком вокруг него. Это раз. Второй момент, если вы с человеком, с этим, соответственно, живете, существуете, я думаю, что многие тогда об этих вещах, ну, грубо говоря, знают. Нет, раз. второй момент, если вы не живете с этим человеком, я, я бы сказала просто про информацию вокруг этого человека, вне зависимости от вас. Вот, давайте действия, приступим к действиям. Что же здесь по действиям? Как они будут отыгрываться? Смотрите, здесь может человек, в принципе, агрессивно реагировать на вас либо он может не согласен быть с вами, либо он может сказать свое мнение, свою точку зрения, этим доказывать и стоять на своем. это раз то есть здесь действие такое больше. Если вы с этим человеком не общаетесь, не могу сказать, что этот человек явится, но даже вот этого я не исключаю по страшному суду. Именно в действии, да, там явится и скажет, а ты, Зина, когда-то мы с тобой встречались, да, и мы когда-то с тобой вот это что-то делали, и ты, знаешь, Такой вариант возможен, но это очень мало процента, не у всех это отыграется. Больше здесь человек будет стоять на своем... Если вы с этим человеком не общаетесь, либо какое-то продолжительное количество времени то человек тут на контакты особо может просто как бы не пойти. Но ну, я не исключаю, что может и пойти, но сказать, а почему? А почему так вышло? А почему я обиделся? А почему между нами произошло так? То есть немного излить тот момент его каких-то страхов, его каких-то сомнений здесь у нас... Также, почему ты меня обманула, почему ты что-то не так сделала, по моему мнению, тут мнение человека будет высказано, верное это отношение, либо неверное в вашем случае, а здесь мы не знаем, поэтому я... Я предполагаю, что здесь просто разные немножечко люди и разный взгляд на вещи. Поэтому, дорогие мои, кто прав, кто виноват, вот это прям вот здесь немного бесполезно, правда, выяснять, потому что у всех своя точка зрения. Каждый виноват по-своему, каждый прав по-своему. Поэтому, правда. Здесь достаточно интересно много карт, которые могут говорить о своем точке зрения у человека на определенную ситуацию, где он не с кем-то, что с чем-то не согласен. Это может касаться обманов, это может касаться взаимообмена. Если вы даже своего подчиненного загадали, поверьте, это человек, если подчиненного загадали, это человек скажет, а почему, где моя зарплата, если что. Молодец, вдруг. Поэтому, здесь человек как-то не согласен, хочет, чтобы это все было, по-моему, может... Вам стукнуть, имеется в виду из прошлого, да, постучаться как вариант, и рассказать о том, что его тревожит, что его колбасит и тому подобное. Это такой маленький процент здесь людей, правда. Поэтому здесь больше я бы сказала, что человек останется просто при своем мнении, будет его держать себе за пазухой и все. То есть, да, здесь есть какая-то непонятная ситуация, здесь есть какие-то, возможно, у кого-то неправильные решения, какие-то неправильные выводы, возможно, просто страшно, либо неприятно, но человек может реально здесь больше всего остаться при своем, и при этом держа вот, вот здесь камешек на сердце. Поэтому, дорогие люди, вот, вот здесь я бы сказала, больше это какой-то такой вариант развития событий. Что у нас там пишут? Ничего особо а сигнификатор по второму варианту можно можно ну давайте кто вот эти люди кого вы здесь загадали? возможно какие-то общие черты у этих людей хорошо если вы хотите уточнить кто это как, кто это тот человек это этот ли ваш вариант хорошо давайте сигнификатор вторых людей Ой, интересный человек, хорошо общается, есть момент интриги. Этот человек очень одарен, умен, ему все интересно, он вечный ученик, то есть вот-вот постигая знания всегда, всегда везде и <связь> всюду. Возможно читает, либо начитанный сам по себе. Хорошо общается, приятный, милый человек, то есть, но также оценивает себя, свои потребности. Больше вот такой оценщик то что что у меня сейчас в жизни происходит. Ага, значит, мне вот это. То есть это хороший оценщик всего и вся, и своей жизни. И при этом умеет вкладываться в какие-то определенные вещи. Да. Но при этом такой жизнедеятельный, радостный, приятный. Мягковат, кстати, человечка Ну, там, не жесткий, да, там. Если холодный, но здесь может, в принципе, отыгрываться. Но этого вообще-то неинтересно правда его вообще не, вку, не во вкусе этого человека то есть здесь здесь очень видна четкая подача того что человек очень какие-то шаги но он всегда делает он всегда приятно возможно общается с какими-то людьми он чему-то учится и постоянно также ну, такая энергия еще такая немного немного взбалмошно ну немного немного но при этом человек активно развивается он что-то кстати делает либо чему-то учится тут пажек так ли, выскочил? Поэтому человек активно чему-то обучается прям. Поэтому я либо либо вечно ученик до старости лет, я не исключаю, либо сейчас это уже делает. Ну, возможно, ну не то, что там женские сердца, не сердца, но, возможно, немножко с немножечко, совсем, совсем чуть-чуть. Поэтому вот. Ну, то есть вот такой приятный, приятный человечек. Добрый день, добрый день. Поэтому вот, поэтому я и сразу говорю, то есть вы, вы смотрите, то здесь воскресание из прошлого и что-то такое, здесь, кстати, вероятно, но... Вероятно, очень даже сильно у некоторых людей, но не у всех, правда, не у всех. У кого-то вот я буду сидеть немного в своем, в своей кабинке, потому что я понимаю, что мне больно, мне неприятно, и из-за этих чувств человек может и не действовать, и все держать себе. Вот это, такой, вот это такой интересный позыв, что, в принципе, если вы с этим человеком рядом, то, соответственно, человек вам выскажет, возможно, как-то оглуши даже тем, что я хочу сказать, что я вот так-то, так-то, так-то, так-то. Возможно, даже как-то пояснит, но главное, что вы, возможно, можете понять его не совсем корректно, либо понять его, но при этом... Ну, милый, я вообще не это имела в виду. Я имела в виду другое, вот это, это, это. То есть человек понял что-то по-своему для себя, вот это самое важное в этой позиции. То есть я понимаю, возможно, какая-то тут истинная правда у женщин, да, у мужчин, загаданы, которые загадывают здесь. Но здесь также есть и другая сторона медали, которая как раз-таки немного, ну не то что жертва, а вот напряженная до беспределья. Поэтому у этого человека есть своя правда и... Говорить вам либо нет, у каждого будет своя ситуация, и каждый отыграется просто по-своему. Но здесь, как воскресание, возможно. Ну, возможно, что и человек просто будет все это держать себе, а зачем это вам надо, допустим. Поэтому спасибо, то, что вы загадали этот вариант. Давайте перейдем к следующему. Здравствуйте, кто нас загадал? Третий вариант. Ну, давайте посмотрим, что же у нас тут да, намерений действий у человека. Дорогие мои намерения, у нас, соответственно, пустая карта. Возможно, некоторым людям знать здесь не особо стоит. Возможно, вы уже в курсе знаете. Либо по каким-то таким интересным космическим причинам. Поэтому давайте сразу к действиям. Дорогие мои, здесь, соответственно, у нас семерочка чаши, король чаши императора. Доложила еще тоже интересное. Здесь люди... Могут сказать о своих и подействовать, да, только в плане поделиться. Человек может с вами поделиться своими грезами, своими мечтами, своими желаниями, своими ощущениями. Вот здесь именно такое конкретное действие, и оно для всех одинаково. Вот здесь я бы сказала так. Правда, если вы с ним, возможно, в каких-то определенных отношениях, либо в браке, либо в стабильных, человек, правда, также он может рассказать, ну не то чтобы излить душу, а рассказать о своих надеждах, о своих каких-то определенных планов и жизненных целях, позициях. Но при этом здесь я бы сказала, что человеку очень много вопросов. Вот. Поэтому здесь какая-то определен... здесь есть неопределенность в отношениях, возможно, с вами, либо в отношениях самого себя. Потому что здесь у нас и короля чаши императора, возможно, человек задумается о чем-то определенном высоком посте, о том, чтобы хорошо жить, о том, что иметь какую-то власть, о том, что состоятельный, несостоятельный. То есть здесь человек как-то для себя что-то ищет по жизни. Поэтому человек только может с вами поделиться своими переживаниями. Если да, здесь какие-то непонятные вещи, то возможно каких-то определенных действий, как завоевывать вас, я бы вот здесь не сказала, чисто потому что здесь у нас повешенная королева жезлов. То есть здесь, если вы его женщина, здесь вы уже завоевана и тому подобное, то здесь нет смысла для этого человека как-то ваше доверие завоевывать. Но у человека есть смысл вам что-то рассказать, что-то поведать и чем-то поделиться. Вот. Поэтому давайте дальше. Если, соответственно, да, человека что-то гнетет, возможно, мучает, либо человек просто ищет себя по жизни. Вот. Если у вас какие-то там треугольники, квадраты, непонятные ксеноны и тому подобное, то здесь, возможно, просто не определен еще в вашу сторону этот человек. Тупо не знает, что с вами делать. Да, у него есть определенная вот это, это, это, это, ага я могу сделать так-то, так-то, так-то но я еще и так, и так, то есть человек еще определяет, человек еще не определен, что можно с вами сделать, если у вас неопределенное, либо треугольники квадраты и тому подобное то есть если у вас такая ситуация то здесь человек не определен, пока с вами именно конкретно, кто он для вас, также человек не в курсе также как вариант, возможно, что его немного и смущает, для некоторых женщин также может отыграться но и при этом, что человек здесь в сомнениях в некоторых, но в искании своем определенном пути в жизни. У него много вопросов, у него много амбиций. И я думаю, что человек может достичь очень многого. Поэтому здесь какая-то неопределенность в, ваш, в вашу сторону может играть. То есть человек может от, отныкиваться от каких-то вопросов не особо говорить а, о чем-то конкретном, да, больше, возможно, также для некоторых может отыграться, что человек, ну, чтобы не то, что изольет душу, но расскажет о том, что у него в планах в голове и который он бы хотел бы реализовать, на который у него есть какие-то Хотелки, чтобы были определенные ответы в жизни. Человек либо поделится, либо будет неопределен в отношениях с вами, что же дальше будет у нас с тобою. Поэтому вот здесь я бы сказала, у человека тоже много гонитет вопрос, поэтому не переживайте. <смех> Кто загадал этот расклад, он тоже в сомняшках, тоже не понимает, а куда идти, за каким фонарем и тому подобное. Возможно, есть какой-то определенный фонарь, но как до него дойти, как добраться до каких-то высот, человеку тоже очень сильно интересно, этот человек также, ну, я бы сказала, настроен так, интересно. Поэтому вот, как короче, здесь какой-то такой интересный вариант. Поэтому, да, вот здесь прям треугольник четырехугольники неопределенность. Но если вы в паре, если вы уже завоеванный человек, и если моя, да, вот мое мясо лежит, да, то, соответственно, здесь просто расскажет о том, что у него какие-то мечты. Какие-то. Это реализация, возможно, по поводу себя, по поводу бизнеса, по поводу своей власти. Что я могу сделать, и, соответственно, вот какой-то такой момент. Поэтому спасибо вам, что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал четвертый такой красивый вариант? Давайте посмотрим, значит, намерение и действия к вам. Намерение, хочется сказать сразу, давайте к действиям, может быть. А, давайте к действиям, потому что да. Не знаю, хочется о действиях пока что говорить. А здесь у нас пятерка жезлов, двойка жезлов и, соответственно, рыцарь мечей. Поэтому, дорогие мои, вы не отвяжетесь от этого человека. Возможно, какой-то определенный закидон, вызывающий вас на какой-то определенный поединок, на какую-то определенную битву, стрелку и тому подобное. Возможно также, что здесь может как-то вас человек подковыривать, как-то вот именно задирать. Возможно, с каким-то определенным для себя... Умыслом, да, о умыслах мы также поговорим немножко позднее. Поэтому здесь будут определенные действия, но они могут выражены от самой такой невинной шутки штуки, что, возможно, даже если кто увлекается здесь пранками либо приколами, вперед с песней вы можете попасть. Этот человек может прикольнуться достаточно интересно. Возможно, с каким-то. А потому что вы когда-то прикольнулись. Поэтому смотрите, такой здесь момент происходит. Здесь также вызывание вас на поединок на бой, возможно, <laughs> на дуэль. Но при этом, возможно, также человек просто хочет с вами повзаимодействовать хоть как-то. Но при этом это как-то вот ощущение как-то подано будет не особо, ну не то чтобы корректно, а возможно как-то рисковато, либо как-то непривычно, возможно, для вас. И вот к чему. Поэтому здесь человек будет коммуницировать, дотошничать, спрашивать, вызывать вас на какие-то вещи. Возможно, как-то будет изъяснять свою позицию очень сильно, вот, дотошно. Возможно, также ярко включать свою индивидуальность. Я знаю, что вот это, то-то, то-то. Человек может себя вести и действуя именно такие, производить в вашу сторону, чтобы, возможно, как-то помериться с вами силами. Вот, как-то помериться, возможно, какими-то вещами. Вот как то тут, тук тук тук, -тук. Но при этом здесь либо может быть как у человека просто происходят какие-то жизненные ситуации либо определенный момент кризиса что его толкает на такие вещи то есть я ни, ни в коем разе не хочу там кого-то огораживать да, заграждать тому подобное здесь просто по пятерке жезлов по пятерке мечей, по девятке жезлов то есть возможно человек хочет вам что-то донести возможно то, что пережил на своем опыте для некоторых и хочет как-то уберечь, возможно, какими-то такими путями я не исключаю, но просто так резко получилось. Хотя это не человек, не, не особо рисковатые здесь люди, но как резкость, это им присуще. Но при этом человек будет что-то пытаться донести. Пытаться донести на диалоги, вытаскивать вас из каких-то вещей, либо как-то вас, возможно, как-то колоть. Самое негативное это не особо приятно общаться, либо включая еще и агрессию. То есть это самый неприятный вид расклада, который можно сказать. Самое приятное, это вот как-то задевать, возможно как-то по-детски себя вести, либо как-то будет, не знаю, это вот как зимой, да, вот взял себя под ручку, а потом хоп, под ножка, да. Пранки, приколы здесь тоже, кстати, могут происходить, поэтому вот, вот от самого негативного до самого позитивного здесь действия будут, и направлены они на вас. Поэтому Поэтому, возможно, так человек хочет вас от, от чего-то, чтобы вы от чего-то вылезли и чтобы вы на что-то переключились, я не исключаю, что смотря на вас. Почему? Давайте посмотрим же в намерениях. У нас Королева Пентаклей, Паш Пентаклей и Десяточка Жезлов. То есть намерения тут всеми силами, всеми путями что-то добиваться, что-то достигать и тому подобное. Возможно, даже, даже немножко надрываться вместе с вами. Либо в согласии и в сотрудничестве с вами. Либо тут, кстати, здесь возможно двое людей как каким-то таким интересным макаром образом помогают друг другу, либо как-то обучают друг друга. То есть здесь очень очень так интересно. Поэтому намерение Хуана будет все идти до конца. Если кого-то что-то захватить, кого-то что-то добиться, также человек будет намерен до конца пройти этот путь. Возможно, на какие-то интересные уловки поступки также человек тут может идти, потому что человеку не безразлично все это. Человеку очень важно, возможно, некоторое общение с вами, успех с вами. вот, Поэтому, и вот, короче, как так. Я бы сказала, человек человека очень важен успех. Успех в его делах и возможно ваши какие-то определенные дела просто пересекаются. Возможно у вас что-то общее. Общее какое-то определенное. Возможно денежно-финансовые отношения. Либо кто-то здесь умнее, кто-то здесь наоборот не особо умнее. да. Либо кто-то здесь кому-то помогает. Кто-то здесь кого-то больше знает. То есть Здесь какой-то определенный, Ну, я бы не сказала союз. А просто здесь люди хотят добиться, я думаю, что здесь и загаданный сам человек, ну, То есть не загаданный, а за, как вы загаданный, да? кто, кто загадывает, вот. тоже хочет какого-то некоторого успеха, результата. Но я не исключаю, что здесь человек как-то хочет огородиться. Возможно, некоторые женщины чего-то хотят огородиться. Не исключаю, что здесь у кого-то что-то, возможно, не особо получается в каких-то вещах. Поэтому, дорогие мои, здесь человеку это выгодно, человеку это нужно, необходимо. Здесь есть над чем трудиться. Человек готов брать определенные труды на свои плечи, дабы добиваться идти и тому подобное. Вот. Поэтому человек от вас не отстанет, либо человек будет идти ровно настолько, насколько вы ему дадите идти. Вперед вместе с вами и тому подобное. Поэтому вот, короче, как-то спасибо, то, что вы посмотрели этот расклад. Спасибо нашим любимым спонсорам, и любимым людям, которые, соответственно, смотрят стримы, приходят на стримы, общаются. Вот. И, соответственно, спасибо большое вам. Всего вам самого наилучшего. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте все дела. Поэтому спасибо. Я желаю всем Спокойной ночи, хочется сказать. Желаю всем всего самого наилучшего. Ваш читающий раз, Любовь для тебя. Пока-пока.